Всем привет! Вы на канале Платформы для трейдинга ATAS. В прошлом видео мы рассказали с чего начать изучение объемного анализа и получили вопрос в комментариях: Что такое дельта? Спасибо за лайки и отличный вопрос! Анализ индикатора дельты может дать значительное конкурентное преимущество, поэтому в этом видео мы дадим полезную информацию о том, что такое дельта как она в реальном времени помогает понять биржевую торговлю и как анализировать дельту с помощью фильтров. Дельта ⁇ четвертая буква греческого алфавита. В математике этой буквой обычно обозначает разницу изменения какой-либо величины. В трейдинге дельтой обозначает разницу между рыночными покупками и рыночными продажами. Это может вводить в заблуждение новичков. Действительно, какая может быть разница, если в каждой сделке на бирже есть и покупатель, и продавец? По большому счету на бирже есть два типа ордеров – маркет и лимит. Маркет ордера выполняются немедленно. Лимитные – выполняются только если сбудутся необходимые условия. Индикатор глубины рынка показывает в реальном времени все лимитные ордера, отсортированные по уровням. Сверху ордера на продажу или аски Снизу ордера на покупку или биды. Когда на биржу поступит маркет ордер на покупку, то биржа сведет его с лимитным ордером на продажу. Таким образом на любой бирже происходят два типа сделок. Рыночные покупки плюс лимитные продажи или сделки ask, А также рыночные продажи и лимитные покупки или сделки бид. И Дельта как раз показывает разницу между двумя типами этих сделок. Чтобы лучше разобраться в том, как высчитывается дельта и что такое бит и аск, следуйте по ссылкам в описании на релевантные статьи из нашего блога. Чтобы профессионально работать с дельтой, вы можете использовать следующие инструменты в платформе Atas: Индикатор дельта. Индикатор накопительной дельты. Профиль рынка в режиме дельты. Кластерные графики в одном из режимов, показывающем дельту а также инструмент рисования произвольного профиля в режиме дельта. Сейчас поговорим про стандартный индикатор дельты и его настройки. Вы можете изменить параметры отображения индикатора, задать получение алерта при достижении дельтой интересующей вас величины, а также воспользоваться тремя фильтрами. Фильтр по направлению бара, фильтр по типу дельты и фильтр по объему. Фильтр по направлению бара можно использовать для отображения дельты только для бычьих или только для медвежьих свечей. Фильтр по типу можно использовать для отображения только положительных или только отрицательных значений дельты. Фильтр по объему позволяет показывать только большие положительные или большие отрицательные значения дельты. По умолчанию все фильтры отключены, вы можете включить только один, скомбинировать два или же все три фильтра рассмотрим примеры возьмем фьючерс на золото данные с биржи cme часовой таймфрейм установим индикатор дельта в настройках укажем фильтр по объему 600 контрактов чтобы видеть только крупные всплески дельты обратите внимание что на дне рынка произошло резкое изменение значений дельты с отрицательной на положительную крупная отрицательная дельта может означать локальную панику а крупная положительная рыночные покупки профессиональных игроков, которые не упустили удачный момент купить контракты по низкой цене. Аналогично обратное. Резкая смена значений дельты с крупной положительной на крупную отрицательную – это характерный признак формирования вершины. Позднее произошла еще одна резкая смена дельты с минуса на плюс на дне рынка, но она оказалась незаметной из-за выбранного таймфрейма. Обнаружить ее можно лишь отключив фильтр по объему. Кстати, чтобы более эффективно работать с изменениями дельты, попробуйте предлагаемый платформой ATAS нестандартный тип графика дельта. В данном случае, каждая свеча на графике закрывается, когда значение дельты достигает или плюс 500, или минус 500 контрактов. Следующий пример – рынок фьючерсов на евро во время нисходящего тренда – 15-минутный период. Дельта показывает, что усилия покупателей, заметные по крупным зеленым барам, быстро истощаются. Это означает, что трейдеры, пытающиеся открыть лонг на дне, очень скоро обнаруживают себя в ловушке. Настроим индикатор так, чтобы он отображал только положительную дельту с объемом более 900 контрактов. Индикатор указывает на две свечи. Обратите внимание, что каждая из них сработала как сопротивление. В течение последующих сессий. И напоследок небольшой лайфхак на примере одноминутного графика фьючерсов на биткоин. Чтобы освободить место и сделать работу с индикаторами более удобной, попробуйте совместить индикаторы дельты и обычного объема. Для этого включите в индикаторе дельта режим минимизации, а затем укажите для отображения то окно, в котором отображается индикатор объемов. Надеемся, это видео было полезным для вас. Мы показываем, как инструменты платформы ATAS помогают понять, что происходит на рынке, чтобы избежать ловушек и торговать осознанно. Смотрите другие ролики на нашем канале, ставьте лайки и конечно же подписывайтесь. До встречи в следующих видео.